О, знаешь чё, а, одну фразу и она, бляха, мне, сука, как-то давался знать всю мою жизнь, блядь, а, я не знаю, если ты попадешь на войну, вспоминай каждый раз вот эту, вот эту фразу, хуй соси, гумой тряси. Почему же эта фраза тебе, как бы, блядь, помогает, блядь, помогает мотивации, су, ой, бля, пиздец, заикай, сука, как ебаная бабушкина курва, я пердула, блядь. <recent tasting hint> <laughs> сука, помню, у меня, когда я, блядь, записывал вот это шлепки, блядь, этот, этот ролик, который и оригинальный, у него, блядь, было минут 18. Я его, сука, обрезал на 40 секунд. <Beijbie> Потому что большинство запись было... Э это вот этот звук. It. <pug> и все. Ой, ой, ой, где Сука! Иди сюда, посебанок. Ушел, блядь, а? Засал. Винстон он, блядь, курь-пидорас. На, на, на улице тяжелый рейн. С у неё бы хэви рейн. И в душе играет Макс Пейн. А! Лол, надо срубить. Блять! Сука! За ее бабай Бери-бери бензопипой, валим нахуй. Бери-бензопипой, валим нахуй. валим валим валим валим валим Сам Десантёры, блядь. Обсетяжки нахуй. Давай, Кирилл, давай, давай, хуяри, хуяри, блядь, прораб, хибань этих. Кирилл губернатор, блядь. Ебать его в Ты сейчас как такая ебаная бумер, блядь. То есть. То есть вот это Где Каджа, блядь. сгорел, блядь. Пил с ебаный, взорвался блядь, блять, сука, погорание, блядь. Знаешь ч? Потом, блядь, сгорел и. Ох, ба, народ! Поиграем в Майнкрафт. Блять, я это услышал! <adviserHS> я тебе сказал, вытащись по земле, мурасибаная, вот пожалуйста. Типа того, типа того. Типа, мы пошли давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, уда, уда, уда, уда, уда, давай, хотя давай, давай, давай, давай, давай, давай, Я подумал, конечно, погромче сделать, блядь. чух чу хи <Слышко> Мам, мам, мам, не бей, мам, не бей, не бей, мама, не бей, не бей. Мамочка, мам, я сегодня пятерку получил. Я <Слышко> <Слышко> Блядь, ты глянь на, тё, на эту убожественную анимацию, блядь, глянь. Знаешь, кто-то кто туда дует такой. Ой, бля, ч это? Фу, да, блять, это пушка, нахуй. <сؤال> Диод! буда йор А вы Пугачева вела так хуйня. Засветился Максим Галкин. И стали они записывать нахуй во своих спальнях домашний видео да. домашний видео блять аптечка иди стой и сапти тут аптечка я а, забрали тут еще одна аптечка он там он Сука. Hey, ah. Вылечишь? У тебя есть аптечка. Вылечишь? Да. М -м? Тут это еще гранат, тут еще... Сука, Сема, блядь, я тебе говорю, аккуратно залезай в это говно, а не ломать все абсолютно. Ам, oh, um, mm -hmm. Так, стой тут. У меня было. Иди сюда, у меня стой! Не было никакого затемнения. Чёрт. Там, блядь, кнопка была. Я <убежал>. <с處><с處><с處> не, не работает, не работает, не работает, Кирилл, не работает, не работает! А идти, не работает! Она работает, у меня подсвечивается пока да мне это не работает блять кажется негр умирают пока Кирилл о Пока крепкий, Кирил...